Да, но если мы посмотрим словарь да, там, наш э, того же Ожегова да, то мы видим э, интерпретацию слова ресурс как запас вот. в этом смысле э, да, у каждого человека есть э, свой запас и да, задача его сохранять, поддерживать и вот, вот это слово «быть в ресурсе», оно сейчас оно звучит практически из каждого утюга, и каждый вкладывает свое понятие, да, вот такой достаточно с размытыми признаками, то есть точного определения в медицинской сфере, естественно, его никто не дал. Вот хотя любой практикующий доктор понимает, когда говорит о ресурсе, Ресурсы органа, ресурсы системы органов организма. То есть это такое довольно-таки емкое понятие, которое включает в себя очень много составляющих. Я да, расскажу свою точку зрения на эту тему. Вот, я еще раз представлюсь: я доктор, руководитель клиники, DAO-клиника да, она называется, на Ленинском проспекте. Вот, и ну, уже больше, наверное, 15 лет я как раз занимаюсь проблемами предупреждения заболеваний, поддержания здоровья, работоспособности. И да, вот в моем понимании, в моем подходе, такое-то довольно-таки слово емкое. И очень много чего включает в себя. Вот, ну, я еще скажу, что я стажировался в Китае неоднократно являюсь официальным представителем Пекинского центра Глукалана то есть в себя часть э, мудрости китайской медицины, но ну, при этом у меня э, несколько медицинских специализаций, неврология рефлексотерапия, тетрия, психотерапия аппаратные методы диагностики ну и плюс э, да, всю жизнь я учусь совершенствовать, потому что тема медицина она бесконечная она интересная, увлекательная и каждый день или там, через день, так или иначе, как-то реализуешь свои знания, навыки и открываешь что-то новое. Поэтому тема ресурса, она для меня близка, ну, потому что знаете, каждый человек думает о себе, да, прежде всего, в ракурсе, как сохранить <coughs> свое здоровье, так чтобы быть в хорошей памяти, в хорошей активности, в настроении максимально долго. Вот. В этом смысле я бы, скажем, сравнил, такую провел бы наглядную аналогию с двигателями от автомобиля Знаете, раньше делали японцы, такой двигатель, миллионник он назывался То есть вот он при хорошем уходе мог пройти миллион километров ну, Наверное сейчас так не делают, сейчас рассчитывают сроки разрушения двигателя, да, чтобы быстрее продавать и обновлять парк но раньше такая тема была вот этот ресурс, есть автомобиль если за ним хорошо ухаживать да, вовремя менять масло фильтры не форсировать движение то вот можно проехать миллион километров вот. для человека пока является статистически уже подтвержденная величина 120 лет то есть это вот тот ориентир, при котором в принципе любой человек без каких-то серьезных генетических аномалий при нормальных условиях жизни, питания и так далее в благоприятных стечениях обстоятельств может прожить там, до 120 лет вот, то есть бережно относясь к своему ресурсу который дан от природы вот, и плюс его восполняет То есть ресурс это некая величина которая и расходуется и восполняется здесь нужно понимать что это такой динамичный процесс баланс определенных систем организма да? В организме есть гомеостаз это постоянство внутренней среды, которая обеспечивается всеми системами организма: и нервной, эндокринной, и, нервные, и, эндокринные, и